Всем привет! С вами я Арсолька Найс и это новое видео по а Райму. Да. А, меню, наконец-то. Меню. Лисичка красивая. Кстати, а, к сожалению, когда я закончила серию, мне не захотелось сохраняться. У меня был значок сохранения, поэтому мне пришлось пройти чуть-чуть в башню это надо было крикнуть продолжить надо продолжить надо <плёп> uh, вот о oh, тут загрузка еще идет, прикольно просто открываем новый мир для нас всех да yeah. uh, ждем пока загрузится, что-то очень долго загружается, реально то есть ничего даже нету. А вот когда я вышла, загрузилась все быстро. То есть когда я скрыла. Игру. Ага. У нас все равно сохранился этот. Момент на сохранился только этот. Ну да ладно. У сохранилось, точнее. То есть просто кричим. А, все равно. Помню. Здесь все <паспогрит> сразу. Все, лисичка! Он так прикольно. Тявка. Поднялась колонна. Мы это уже знаем с вами все. Все видели в прошлой серии. А, и, кстати... Я думала, как по этой лестнице забираться, замучусь крутить, но нет, э -э, пацан сам забирается. То есть не просто вот Просто. Я вам даже могу показать. Я езжу одну лишь кнопку. То есть он сам поднимается. Да, вот здесь уже на упорном -то только. Ну-ка, okay. Не показалось, что я там предмет вижу. А, вот здесь отличие. Кто это вообще? Это кролик? Нет, человечек. Его личико вот сюда уходит. <г torta noise> а, и вот здесь у нас должна была. А, вот там да, у нас ждет лица, да. Я просила, Диме, она меня ждет. лисичком. Ну вот так она прикольно это вообще. Но убегает очень быстро, по-моему. Хотя она нам подсказывает, так что, что с взять. Но очень хочется сюда пойти. Да подожди, птичка, пожалуйста. Ясно, сюда но смысла не выйти. А ты где, кстати? А, вот он где. какого-то призыва духа. Он что-то там открыл. Я смотрю. Каван, ты же тут девушка, Ванёнка? Хотел со мной пойти. А! Что, даже так работает? и чё? А-а-а! Всё. Допёрла. Это временный переход. И надо здесь успевать, но с такой подлагивающей графикой. Такой подлагивающей игрой. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Есть, успели. Так, нам с будет. Да? Окей, лисичка Ты очень добренькая Вы станьте, друзья Это очень мило Сможем я люблю лисичек Ты чего? Успугалась чего-то или просто она хочет нам что-то показать. Подожди, здесь предметов никаких нету. Я уже более так вот осторожно к этому жить, что я знаю, что есть предметы надо искать. Частички всякого. Где-то 5 минут. А, все, я знаю, где. Ну, если мы спрыгнем, то нас э -э, перебросит сюда. Ну да ладно, я это проверять не буду. Очень сильно графика стала лагать. Даже хуже, чем просто радость. Стройки. Настройки. Интерпринять. Прям все стоит на очень низкое. Сейчас, кстати поменьше модать видите так нет я все равно хочу проверить наличие всего всякого вот это остров кстати, на который можно попадаться я думаю нам все равно придется спуститься вниз потому что вот здесь остров есть на который можно попадаться тоже не очень интересно нет, есть но все же мне кажется что она просто придется спуститься вниз так ладно месичка нас привела сюда Значит, нам надо идти сюда Если опять с но ну, я хочу туда пройти Здесь даже есть дорожка Теперь можно посмотреть А смысл нам вот сюда входить? Какая-то зона входа, мы Давайте посмотрим Раз здесь есть вход Я здесь что-то... Да, вот здесь предмет есть Не потому что-то, входа здесь нет, но есть предмет так что я не зря пришла. Ракушка. Нет, не ракушка. Кусочек тарелки. Там лисичка запрежна. Больше здесь предметов не было. Ясно. Ясненько. Ясненько, что ничего не ясненько. Нет, у меня все ясно. Надо сейчас с кем-то прийти. Где эта башня? А, вот мне эта башня. Стоп, ты где? Я уж так кабана тебя слышу. И это наверху можно сидеть, видимо. Но я тебя не вижу. Лисичка, ты где? Ну, я какое-то не место мне. Если тебя нету реально. Я доверяю только тебе. Ч надо... А, вот Лисичка появилась. Это очень сложно А, ты мечишь, да Ясно, ты вот, Дайте им вы... Дайте плечи. Вы гоните? Они гонят. Ну-ка, Что ты смеешься? Как не сделать так, чтобы вас всех троих оплатили сразу? Е! Всё. ура Было просто посмотреть на сетроизыка Да блин кабан ты вообще так красиво ничего не скажешь но все же я хочу быстренько облюдиться тут есть руктики для кабанчиков значит надо вот сейчас с кабаном делать я хочу туда пойти и включить весок я знаю, что дисанам на нам подсвятители, но предметы. Я не знаю, что дают предметы, что дают предметы, но они нам нужны, это так полагаю. Раз эти пьедесталы встречаются везде, и к ним здесь есть проход. Да, ага, я вижу. Не надо, я вижу. Я все вижу. Я как мне туда пробраться? Но я все не вижу. Ага, вот, все, не Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ладно. Я куда-то провалилась. Решки. Это, то еще дополнения с Может, что это за спуск? Который <свы> случайно обнаружено. Мне почему-то показалось, что там развилка есть. Так, тут есть органинка. На которую можно повлиять, окей. <свы> ясно, ясно, ясно, ясно, ясно. ну моему все на все что синенькое такое, можем повлиять получается. Куда вышли, кстати? Так. Подожди, там есть выход, я видела. Сюда вот есть выход. Не зря я сюда пошла. Здесь, говорят, к выходу есть остров. А, есть выход к острову. Нам надо спуститься как-нибудь вниз. Будем по той лестнице. И что у нас тут? Во первых у нас тут. Кайфный привод. Фигня. Вроде типа скопление садичков, но все же тут не тут ничего нету. Кроме как медуз, который ограничивает нам карту. Подожди. А, это красный не было. Я ну, просто показал, что это красный пять человек. Вот, кстати, так и не знаю, кто это. Чуть нормально. Да, стой! Не падай. Тебе надо вот сюда как-то туда Странно, Странно, такие высоты раньше не мог отпрыгнуть. А, не говорите, что. А, ну нет, реально. Да, блин, куда ты прыгнул? Причем придут, в море. Ясно. Ясно, что я теперь не понимаю, как отсюда вылететься. Где вообще этот выступ опять? А, выступ от а -а -а. Может, слепая курица? Ну что с меня взять? Когда меня светит глаза с улицы, с лампы, а здесь все темно, да? Фуа. Парень, ты же прыгнул первый раз. Че ты сейчас не можешь прыгнуть? Даже я так не могу прыгнуть, а ты можешь. Я побоялась бабками об камень сразу засыпиться. Молодец, парень. Да... Вы не знаете? Пожалуйста, молодец, умница. Там луна нашла, я вижу. Красивая. Получше чем в Майнкрафте. Он очень быстрый. же как и солнце собственное. Ну а теперь я хотел бы. Давил. Сразу прыгнуть, просто. Ага, предмет. Оде... Одежда. Нет, подожди, что? Чё? такое было? Окей, кричать не может, потому что тебе этого смысла нету. Ведь странно, когда мы начинали играть, такое я нажала на эту кнопочку, на мышку то он крикнул, а сейчас он мыкает. Мне кажется, ли сюда можно было просто пройти. И что ты нам предлагаешь? Прыгнуть? Тупо было. Но красный человек. М -м -м. Ладно, ладно Я буду заниматься целым Парни Но опять этот красный человек но когда я спущусь смотрите его у ванга он исчезнет когда я спущусь посмотрю туда он исчезнет его не будет сразу смотрите дай Вот его уже нету если мы уберемся отсюда его уже нету человека если мы 160 то скорее всего что-то не пришли я хочу теперь сюда пойти потому что здесь интересно что здесь за белые круги такие видишь что-то типа Земтушки, и крути зертушки. Нападник, шоу у нас здесь? Что ты такое? Что ты такое? Ясно, помню. Ага, медузы. Ясно. Эй, есть медуса с Значит, возвращаемся на пляж. Значит, что? Подожди, ну, нельзя там Опять мы сюда да? И нам можно сюда пробраться? Здесь не будет согласен. там дальше не на что будет. Меня здесь интересует. Даже если на что-то невозможно и запрещают идти. То есть, значит, что есть, что-то есть. Что-то такое. Мне это очень сильно напрягает эта штука. Так, ага, больше я сейчас делать не знаю. Это всё, доступно, то есть это все, что нам доступно, это вот эти вот, вот, вот, вот, вот, вот штука. Я сейчас предлагаю вот минус. ну да, о чем я говорила. Этих минус на самом деле уже побаиваются даже просто. Они пугают. У меня мурашки похожие. -то вот. Несмотря на то, что я в кофте, у меня мурашки похожи. -то этих существ а все ясно подожди мы пришли отсюда а не все да мне показалось, что здесь два проходы лестницы ну, две лестницы ладно здесь одна лестница что же означает красный человек что он нам дает что он делает я не понимаю вообще Ладно, мы нашли еще один предмет, лисичка-то где? Ясно, на это не пойду, я пойду сюда. Ну, кажется мне, что сюда надо что-то... Да, для этого надо что-то сделать, чтобы открыть эту дверку. Где да тут? А ты... ты смеешься, сейчас? Ясно. Я, кажется, понимаю, что тут делать. Где? она же... штука исчезла. Фу, кстати, только какая-то сторона не меня стоит. Да. Ладно. Короче, пошли сюда. Мне, кстати, звук этот немножко подбирает, который здесь был, так что... Так, во-первых, у Что там такое? Слушай, Слеся, вообще нас туда привела? Как мне сюда пробраться? В ту сторону? Ну что, как-то... Да ты гонишь, са. Не страшно. Я знаю, что ты даже ни капельки не хорроры, да? Ага, я вижу. Я вижу, вижу, вижу. Е mm. yeah. Подожди, а интересно, как мы потом назад вернемся. Мне очень интересно, как мы это проделаем потом. Видимо, путь обратно будет как-то по-другому идти. Да, я так и думала, что еще что-то будет такое. Подожди, почему это быстро? А, ясно. Ты ж не так. С этой стороны. Всё. пускай. Я надеюсь, что это все я правильно сделала. В таком случае остановится эта честь, и как это делать? Стоящие. а не все нормально да конечно это очень жестко типа даже в реальной жизни это же на той разгадке типа загадки всякие на свете управление временем пространство звуках звука пока не было. Но вот получается пространство. Или что там? я уже забыла на какие-то какие тут есть. Так, опять эта штучка. которую надо сюда. Угодит еще один проход. Подожди. Я сейчас, зачем я это сделала? Но этот паркхап не открою И Я ничего не понимаю, честно. Ты, Ты же его там будет. это такое подожди что это такое ай Чем я тебе достал? Тупик попал Очень интересно, что там такое А, ясно, что там такое Подожди, ты реально на этой траве что скользишь? Ладно Я вас понял Поблем. Стой Прямо Не знаю, что именно эта штука мне даст. Потому как только этот может исправить. Ну, давайте попробуем. А. И эта штука не исчезнет, потому как только здесь она уже не нужна. Вот в чем тут прикол. Тут наоборот с этого проема, да. Ясно, я вас понял. Это очень запускно. Штуку передвигать. И Тут еще одна дверь есть. Которую, кстати, никак не открыть. А, это что за этого травы, я не понимаю, зачем он так скользит как... Я его вот же так не должен же, да? Э? Тихо, тихо, тихо, тихо, не заносись. Сам. Как, как раз человек. Окей, я поняла, лица нам открывай проход, чтобы выйти. Могу его... Он еще там. Я вижу всю гню. башни. Ага, это вход, вход к башне. Так, мне... Но мне надо еще две фигурки забрать. Кстати, я... Нет, я не вижу прохода. Почему такая проход какой-то? Здесь ни единого прохода нет. Кроме вот этого, которого, собственно, ясненькая. Естественно, так не надо забраться, потому что. Разный человек не умоляет, мог бы не исчезать. А, ты не исчезаешь, собственно. Так что я пойду еще вот сюда. Это фигурка, не знаю, как ту фигурку забрать. Вот эта вещь. Эта фигурка, вещь. Так, это кусок тарелки, окей. Больше, конечно, мощная. Посмотрел такой момент башню ладья да, ты возьмешь вау конечно вау парень ты какой-то большой башни в море находишься конечно вау почему неизвестная башня какие-то странные загадки тебе еще будут тихо всю равно. Не дай мне тут Подожди. Туда можно было... Точняк, мышь не все открыли. Мыш не все в той башне... -то, в этом здании открыли. Там еще двери была. Кен издал, появился проход, но мы не все открыли. И там один из этого был проход вот До... Нет, по... По Весна, может, обучал, как раз туда, да блин, порабитый. Не знаю, может, бычалку как там открыть эти двери? Да, вот они То, что мы видели сверху. Все-таки, как открыть эти двери? Я просто не выгоняю. Что встать смысл от этого всего? Беспонятие. Даю, давай, давай, давай, давай, давай, Ничего давай, давай, давай, ничего давай, давай, Нет, давай, давай, не давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Правда, команда не залезть, но, к сожалению, наш персонаж это не может сделать почему-то. А, потому что здесь проход вот этот подход. Вот. Знаешь, что, если мы туда войдем, то мы больше туда не выйдем, насколько? Ну, я так поняла. Просто сначала с чем-то надо было делать. Так, окей, все-таки туда еще не надо прийти. Ну, все таки как туда попасть? Почему в дверь дать это место? Сюда тоже Думаю, это одна и та же дверь, идущая ну, в одно и то же место. Почему уже ночь? А, я больше даже скажу. Сюда вообще никак пролезть, просто пройти даже нельзя. Почему вот там ночь? А, здесь еще закат. Все же я не понимаю. Двери тут и разные были, во всяком случае. Красный человек мне дочь ждет. Человек в красном. Есть человек в черном. Вот есть человек в красном. Будем узнать. Ну Мне прыгать нельзя, да? Блин! Вообще вполне можно там выжить. Почему мне не Видимо, чтобы не читать. чтобы заново не проходить. Все, здесь, вот здесь я могу давайте, пройти. Так, в общем, человек, красный. Если ты потом не вернешь сюда, чтобы пройти вот туда на маленькую башенку, которую мы видели, я на тебя очень сильно обижусь. Мне все, равно хочется найти вот эту штуку Вы поняли, куда я хотела пройти к Трофебуке Да Бык, баран Кабана, иди отсюда я тебе не рада? Ва -ва, я вам всем не рада, Кабана Подожди, на этом островном смысле нет, может быть, и... Мне кажется, что там все равно что-то интересное будет какого маленького монстра блин почему игра либо разработчики какую то хитрость придумали что может туда каким-то другим путем попасть но только каким ну, и нашла то что там есть проход наружу то есть естественно этот проход наружу должен быть сел, пьется, снаружи логично окей вниз мы уже спускались Ага, ага, ага, черновенькая. <связывается> Почему я пока я здесь? Сычки Почему здесь. здесь? Слышите, к кабанам я тут не могу обратиться вообще. Человек-красный, что человек ли, по свистну. Я Предполагаю, что и здесь проход не может быть, потому что, ну, по сути, это был бы проход внутрь учителя. Хотя, стало стал сказать, был проход. Даже не думаю, что он тут есть. Я не понимаю, что происходит. Но он бежит. Чем я-то не бегу. По-моему, я сломал игру. Сейчас я не могу делать. Что, могу это поворачивать камеру? что я могу потерять, это вещь. Единственное, что я могу потерять, и все. так и не терять нечего. Ясно, кстати, <смех> загрузка от того, что я скрою игру, не карается. С То есть то момент она идет быстрее. Ну, а, я так подумала, что ну, вот этот момент будет, но все же, как туда пробраться? Я не понимаю. Тогда давай, давай, привет, привет, привет, привет, Мы забираем быстрые вещи. Ладно, идем туда, ту, там где стоит красный человек. Человек в красном. Раз уж другого нам очень... А, вещи же собраны, окей. Значит, вещи-то как-то не зависит от сохранения вещи. Это Все же не понимаю, как надо бы пробраться. Стой, не уходи. Ты исчез уже. Так и думал, что он исчез. выждается ясно картинка светится точнее Ясно не положил систему. Окей, -шки. мог бы и убирать далеко. Потому что нам пора заканчивать. как раз у нас только что сохранилось, если вы видели в, в, в левом верхнем углу. В правом верхнем углу. И, и реально, наверное, буду на это заканчивать, потому что... Ну все, мы уже пропались почти в башню. То есть башня, она, вот она, стоит прям перед нами. не говорите, пожалуйста, что мне опять надо как-то все вместе, с, потом будет... Во-первых, мы проберемся вот туда вот. И вот туда посмотрим, что. Это уже будет следующая следующей серии. А с вами была я, Азайка Найс. И если вам понравилось это видео, вы хотите еще видео по Райму, чтобы узнать, что же все таки скрывает эта башня и что в ней такого заманчивого. Ну, заманчивого, это ясно. Она такая большая, среднем море, доострее. Весь эти, все эти постройки, все эти загадки и так далее а, И рассказывайте об этом видео и на моем канале своим друзьям Ну а если не подписан то обязательно подпишись Ну а с вами была я, Азайканес, и, и всем пока!